Говорит, мне все е, а я нет. А я эксперимен. я теперь ману. Я имею право я как-то шанс. я не косу, то меня не ударит. Кто его не поймет, и от этого никому лучше не станет. Ты дурак! Нет, ты сейчас куда? Дурак! Только оскорблять нельзя. Это уже не свобода слова оскорбления. Сил. Мансты. Ты нас.